Я передаю слово Светлане Юрьевне, нашему педагогу по сценической речи. Я хочу сказать по поводу речи общего. Дело в том, что речь, вот, очень крупно делится на две части. На смысловую, чем мы, в общем-то, в жизни все занимаемся и делать это хорошо, и техническую. Какая тут взаимосвязь? Прямая. Техника речи помогает передать смысл. То есть таких людей слушать интереснее, приятнее, удобнее и так далее. Так вот, мы в этом полугодии понимались именно техникой речи, что в следующем полугодии техника помогала передавать смысл. На мой взгляд, техника речи это удивительный остров, потому что очень много открывается нового, неизведанного, неожиданного, вообще смогшебательного. А, и это увлекательно, это интересно, ну, естественно, полезно. Но, друзья мои, может быть, вы заметили кто-то по своим домашним, что это невероятно трудно. Кто-то заметил? Да. да. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что в этом в полугодии впервые, вы, вы первые зрители нового упражнения, которое э -э, демонстрируется на этих условиях. Мы с педагогом по химическому движению Денисом Ларисовичем соединили упражнение на координацию с речью, причем с усложнением. Вы все увидите. Это чрезвычайно сложно. Ребята с этим справляются. Итак, желаю вам получить удовольствие. А мы начинаем. Али, оп, Илья, Али. Али! о о валентина али О, Александра. Але, О, О, О, О. Анастасия. Оле. А I oh, did. Yeah. Сбив сбив сбив сбив сбив сбив сбив сбив Списби, спецбе, спозбо, спузбу, спызбы, спызбы. Спизби, спецбе, спазбо, спозбо, спузбу, спызби. Первая группа. Пять, шесть, семь, восемь. На дворе. Дрова, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, дрова вдоль двора, дрова вшит двора, не вместит двор дров, надо дрова выдворить на дровяной двор. А в это время из кузова в кузов Шла перегрузка арбузов В грозу, в грязи, а груза арбузов Развалился кузов Ловко лавируя в ларингологии лекарь Ларингола легко излечивал ларингиты и утверждал, что гавардина Болгарии – балакардин из Болгарии, потому что он, мальчик вертикультяпистый, может вертикультипнуть. дисциплине, которая называется «Стеническое движение». Педагог «Стеническое движение», к сожалению, сегодня занят, у него репетиция в театре, его зовут Денис Флорисович, он занимался с ребятами, а, вот вы уже видели какие-то элементы в речи, например, а, координация. С вами Юрьевна, вы же объяснили сложность координации. Например, одна ручка у нас делает так, а другая отстает на, на полшага, да? и это нужно скоординировать с ногами, это как бы не только физическая нагрузка, это еще и, конечно же, интеллектуэковский, да, мозг начинает по-другому работать. И вот Денис Ларисович делал с ребятами такое упражнение, которое называется «Умба». Оно тоже на координацию, на чувство ритма, на этом э, предмете как раз вот эти все навыки развиваются, которые необходимы на сцене. Итак, упражнение, которое называется «Умба». 5, шесть, семь, 8. Умба!